Приветствую вас, дорогие партнеры. Записываю ролик, как правильно пополнить кабинет через Сбербанк. Итак, я нахожусь в кабинете нашей, моей команды, а это их тех аккаунт, и буду показывать на примере этого кабинета. Итак, заходим в раздел финансы, пополнение, выбираем валюта, выбираем рубли, платежные системы. Сбербанк России. Следующий. Копируем эту карточку. Идем в свой Сбербанк. Я буду пополнять через а, банк Тинько. Итак, я все уже заполнила и нажимаю кнопочку «Перевести». Я перевела. Копирую последние четыре цифры своей карточки. И иду опять. Свой кабинет. Дальше введите четыре цифры вашей карточки. Дальше имя отправителя. Пишем Ольга. Дата. Пятьдесят семь. Пишите дату, указывайте год и время. Дальше сумма 50 рублей. 50. И нажимаем кнопочку «Пополнить». Вышло вам вот такое вот уведомление о том, что успешно добавили. Ожидайте. У нас а, пополнение а, и вывод на Сбербанк. Все делается в ручном режиме. Как только админ пополнит, проверит вашу транзакцию на его карточку, он со своей карточки пополнит ваш кабинет. Можно здесь закрыть. И вы окажетесь в кабинете. Итак, ребята, всем понятно? Здесь в разделе «История пополнений» как только он пополнит, и здесь отобразится ваша. Платежная система. А здесь сумма. И здесь в рублях валюта, которая и номер транзакции. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Да, ребята. Ну и давайте, конечно, сразу разберем, как правильно ставить на вывод. Выбираете рубли. Выбираете платежную систему Сбербанк, вводите сумму например, 800, да, и ставите, нажимаете кнопочку «Вывод», «Вывести». Я не буду нажимать, потому что я не буду, это не мой, не мой личный кабинет, а это кабинет моей команды, поэтому я не буду ставить здесь на вывод. А точно так же вы прописываете номер своей карточки, название Сбербанк, или Тиньков или что там у вас, на все карточки Российской Федерации. Обращаю ваше внимание, минимальный вывод с 1000 рублей. Всем пока!